Да, неприятности случаются кстати сейчас взял новый кейс для камеры пытаем как микрофон будет писать такой специальный для gopro защищает саму камеру дополнительная плюс у него есть микрофон спереди и сзади в общем будем смотреть значит что у меня случилось э, старый зуб лет наверное 7 или 8 этой пломби. вчера сидели в баре вот недавно его проехали и, в общем, сживанул. Показалось мне, что у меня какая-то косточка под зуб зашла. Но в итоге нет, у меня просто зуб продольно разломился на две части. На одной части пломба осталась, а на второй а, она стала подвижная, в общем. И она уколола десну. Сегодня поехал, а, три объехал стоматологии. Сегодня понедельник, и ни одна из них не работает а, ну, нормально. Одна работает с 9, но доктора будет только в среду, через два дня. Вторая работает только с одиннадцати, но там все забито. Поехал в какую-то там типа имерженси, приезжаешь туда, но там только запись на Emergency с десяти-тридцати, если это можно так назвать, да, имерженси. И приезжаешь туда, и тебе нужно ждать там еще четыре часа. А если у тебя там адская боль, ну, норофен ты. В общем, в итоге решение какое? По знакомым. Опять же, все здесь по знакомым. Мы находим подпольную стоматологию, которая работает без лицензии, но с полным оборудованием. И вот я сейчас туда еду, я не могу показать адрес, потому что там звонки только от своих принимаются. Если ты там лечил зубы, тогда тебя вносят в список, и ты можешь рекомендовать кого-то, но ты должен позвонить заранее, что от тебя позвонят. Иначе, если ты просто позвонишь, тебе скажут, вы ошиблись с номером. Вот такая вот тема. Значит, это обычный дом, это обычные апартаменты, но они переделаны под, под, под, под, под блин, подпольную стоматологию. А, как все пройдет, расскажу, покажу и скажу порядок цен вообще, какой здесь по зубам. Ну вот, все, теперь мы увидимся уже, либо я украдкой поснимаю в кабинете, либо уже, уже после выйду с анестезией. Все, вот такие у нас здесь виды. Ну, они были в прошлом ролике. Вот так вот у нас все выглядит. Католический какой-то там храмик. Вот так, вот так. Все у нас все все выглядит. У всех в машинах постоянно маски, либо внизу, либо где-нибудь вот здесь вот на зеркале может висеть, может еще где-нибудь. Это мы сейчас по Ушин едем. Ocean Авеню, и вот на Ocean Авеню будет у нас вот эта вот стоматология где-то в районе э, пересечения Авеню R и там еще улица есть Квентин всякая вот такая вот тема. В общем, недалеко осталось. Вот, примерно вот в таком вот доме, примерно в таком доме располагаются всякие разные подпольные темы, но но не в таком. И вот так все примерно вот выглядит э, в районе Квентин-Роуд и Оушен-Авеню. Такая вот улица. Я на подобной улице работал. У нас был офис, когда я занимался шкафами. Очень такие прикольные районы здесь. Очень славненькие люди вот спортом занимаются. Сейчас уже придем. У нас, правда, здесь огромное количество мусора, потому что службы не убирают не подметают, не стригут. Я не знаю почему, в чем причина. Но вот. Здесь вообще констракшен идет новый. Ну, вот, кусок вам рублено в ленту. Здесь более-менее уже дом почистил самостоятельно. И вот так вот на пешочком проходим. Вот Ocean. Автобусы. Как видно, в автобусах даже пишут, что маска обязательна. Все, пойдем лечиться. Короче, вот так это видит. спокойно. Кого-то сверлят пока, пока меня не слышат. Вышел. Провел я там два э, часа. Это вот мои остатки зубов. Слева зуб, справа пломба. Все, это мне не надо. Значит, э, чем мы делаем по итогу? Э, значит, это все в принципе очень дешево, если делать в таких вот подобных офисах. Если сделать э, обычный dental клиник, это где-то будет стоить в раз дороже, примерно. Что сделали сейчас? У меня зуб. Был вот этот вот зуб. И вот правая часть у меня полностью свалилась. Вы ее видели? А у меня остались там корни, нижняя часть какая-то. Она мне все это дело убрала, одна стенка осталась, и она мне сделала полностью зуб, восстановила. И у меня сейчас там стоит такой анкер. Она открутила мне анкер, вокруг него создала пломбу, ну и как бы полностью восстановился зуб Целиком Это полимерная штука Не двухкомпонентный состав а, Значит И рядом у меня еще есть коронка Это можно будет убрать И сделать двойную коронку а, Порядок цен Порядок цен следующий Значит вот то что я сейчас сделал Это стоило мне 150 долларов Я считаю что это очень дешево это прям очень-очень дешево. Там прием, не прием. Мне сделали еще там два снимка. Но это касаемо другого зуба. Сейчас тоже расскажу. Это прям по дешману. Мне вот эту коронку потом надо будет сделать. Все мне обойдется... Так. 600 долларов. Две коронки вас вот сделать. Еще у меня нет зуба с этой стороны. Номер пять. Сейчас. Мужик тут. Вентилятором мешает Стали убираться, кстати. Стали убираться. Ладно, теперь про зуб. Зуба нет. В России мне вернули сюда штифт. Металлический такой. И если у вас подобная ситуация, вы полностью убираете зуб, у вас нет там корней, ничего нет, вам нужно вкрутить туда анкер и, и сделать зуб, это все будет стоить 1300 долларов один зуб. У меня анкер уже стоит, я его в России поставил, поэтому мне это все обойдется в 650 баксов, сделать полностью зубик. Я считаю, что это тоже дешево, то есть вот такой порядок, примерно вот такой порядок цен. У них есть, как он называется, рентген, все у них есть, все нормально, можно сразу делать снимки, вам тут же на месте скажут, что к чему, вот тетка нормальная, Uh, у нее 30 лет опыта в зубах. Она закончила еще тогда российский, в этот самый медицинский университет. И здесь работает. Кабинет на одного человека, она работает сама, без ассистента. Оно и не надо, у него все вокруг. Очень-очень профессиональная тетка, приятное общение, все нормально. По как это называется? Тот, который человек делает импланты, он uh, вместе с ней работает уже очень давно очень большой опыт у него. Поэтому, если вам надо в Бруклине, в южной части, ну или неважно, короче, в Бруклине за деньги сделать зубы, то телефон оставлю свой. Текстайте мне свои вопросы, я вам буду контакты давать. Но только так. Так озвучить, к сожалению, не могу. Вот такой порядок. Акцент про зубы. Все возможно. Хотите, идти в дентал, в обычный Хотите пользоваться такими офисами, они с большим опытом, они все делают, у них все стерильно, все нормально. Это не какая-то там китайская широш а Вполне себе приемлемо. Вот так. Вот так вот. Все давайте будем сголовиться. Господи, с голливудскими улыбками. Все, пока.